Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белый. и мне на обзор прислали материнку SROG Z390 Taichi Ultimate. И решил ее протестить, попробовать разогнать на ней мой процессор 9900K, поразгонять память и сравнить со своей нынешней материнкой Gigabyte Z390 Aorus Master, достаточно знаменитая модель, которая имеет аналогичный ценник, относится к схожему сегменту на рынке и которая у меня к сожалению есть некоторые претензии в частности по разгону оперативной памяти, но что из этого всего получилось вы сейчас увидите и даже услышите. Итак, книги начинают с обложки, а материнки с упаковки. Таичи запакована в гигантскую красивую коробку, внутри которой помимо самой материнки, запакованной в пену со всех сторон, находится также отдельный короб с дополнительными принадлежностями. Это гайд, мануал, диск с дровами, SLI мостик, 4 SATA кабеля и выносная Wi-Fi антенна. Все в целом стандартно для продукта такого класса и ничего интересного кроме наверное, наклеек вы тут не найдете. Саму материнка сделана в ставшем уже классическом стиле таичи, где используются различные отсылки к шестеренкам. Эдакий небольшой стимпанк, выглядит вполне себе ничего. Разбор ее начнем, пожалуй, с системы питания. В Ultimate использован контроллер 35201 от компании International Rectifier. Контроллер работает в режиме 5, +2, то есть две фазы на GPU и 5 фаз с удвоителями для питания процессора. Даблеры тут AR3598 для сравнения у моего гигабайта система питания почти аналогичная, но на одну фазу больше, поскольку у них контроллер работает в режиме 6. +2. Хотя, как показала практика, это не решающий момент в плане разгона, и влияние таких вот мелочей оно, в принципе, минимальное. Для управления напряжением VCCIO и VCCSA, то есть напряжение на контроллере памяти в частности, использован отдельный контроллер Rechtec RT8120, а питанием памяти управляет контроллер UP1674. Физическое питание процессора осуществляется за счет разъема 8 плюс 4 пина, так что в целом придраться к системе питания нельзя. Компоненты достаточно качественные, сделано все логично и в принципе правильно. Сверху мосфетов установлены два массивных радиатора, соединенных тепловой трубкой, что является неким показателем качества для системы охлаждения ВРМ. Чипсет тут также охлаждается достаточно широким радиатором, который выполнен в форме шестеренки. Что до компоновки платы, то тут у нас целых 3 2 накопителя, но только нижний из них имеет радиатор. в PCI-Express X16 тут также 3 и имеется возможность сделать на их базе Crossfire или SLI связку в режиме 8х8. Также производитель разместил на плате две колодки USB 3.1, одна с вертикальной ориентацией, другая с горизонтальной. Один разъем USB 3.1 поколения 2, хотя на текущий момент в сборках он используется не так часто. И также есть одна колодка USB 2.0, хотя вот их мне хотелось бы побольше, минимум две, ибо они бывают крайне полезны как для подключения передней панели корпуса, так и для прочих задач. Например, подключить управление помпой какой-нибудь водянки, такое было, допустим, на серии водянок NZXT Kraken. В довесок на материнке есть целых 8 разъемов SATA и 8 разъемов 4-пин для подключения вентиляторов и помпы. Правда расположение разъемов на плате не самое удачное. Многие из них разнесены друг от друга на приличное расстояние, что, как по мне, несколько затрудняет кабель-менеджмент при установке множества отдельных вентиляторов. Также на плате есть несколько фишек для оверклокеров. Во-первых, есть кнопки включения и перезагрузки на самой плате, для обустройства открытого стенда, во-вторых экран посткодов, позволяющий отрабатывать ошибки при сборке и тесте комплектующих. Ну и напоследок есть два биоса, один из которых выступает в качестве резервного бэкапа, однако никакой системы ручного управления или переключения между биосами по типу той, которая у меня была на гигабайте, тут нету. И как по мне это достаточно серьезный минус, поскольку данная функция была бы очень очень полезной. А вот задняя панель платы многих порадует, тут у нас есть кнопка для быстрого сброса настроек BIOS, видеовыходы дисплейпорта HDMI, разъемы для подключения внешней Wi-Fi антенны, в довесок есть 8 USB портов, 4 версии 3.1 первого поколения, 3 версии 3.1 второго поколения и также есть один USB 1 USB 3.1 второго поколения тип C. К слову, не забыли разработчики и про старичка PC пополам. Так что разъемов для подключения периферии тут просто хоть отбавляй. Также тут целых три разъема для подключения Ethernet кабелей, отдельно интересная сетевая карта Quantia, ну и конечно же стандартные звуковые разъемы. Правда если на Aurus заглушка для задних разъемов интегрирована в саму плату, что упрощает эксплуатацию в качестве открытого стенда и улучшает внешний вид платы, то о срока такой идеи почему-то отказались и как по мне сделали они это зря. Подсветка у платы также есть, правда сказать, что она яркая я не могу, поскольку скорее она минималистичная, что хорошо вписывается в целом в строгий дизайн платы, то есть подсвечены тут только кожух задней панели и радиатор чипсета. Так что при установке большого башенного кулера подсветка будет почти незаметна. Но если ограничиться системой водяного охлаждения с минимальным закрытием поверхности материнской платы, то в принципе, в принципе, все будет выглядеть очень даже неплохо. Также на плате есть три колодки для подключения RGB подсвета к устройств устройств и синхронизации их с платой. Две колодки на 12 вольт и одна 5-вольтовая. Ну да ладно, внешнем виде вроде поговорили, все разъемы разобрали, пора уже заняться делом и поразгонять процессор. Процессор 9900K, охлаждаемый кулером Noctua NH-D15 показал в целом те же результаты, что и на Aurus. 5 ГГц были достигнуты с напряжением 1.29 Вольта. Рост частоты выше был невозможен ввиду перегрева процессора в связи с ростом напряжения. Соответственно Такого выигрыша или проигрыша в сравнении с гигабайтом тут нету, хотя казалось бы что у последнего несколько более лучшая система питания, но на практике это никак не заметно. До памяти, то тут все несколько лучше, если на Аурусе мастере моя память брала 3500 с таймингами 16, 18, 18, 38, 2 t и выше гнаться не хотела ни в какую, то тут 3600 на таймингах 17, 19, 19, 42 t что как по мне является неплохим результатом, особенно для моих Unix на чипах MDI и при разгоне сразу четырех модулей разом. В общем как итог могу сказать что плата в принципе оставила неплохое но несколько двоякое впечатление с одной стороны есть много интересных фишек и важных плюсов это и наличие продуманной системы питания с хорошей элементной базой и огромный ассортимент разъемов чего стоит компоновка задней панели или наличие 8 сата разъемов или например три разъема для подключения ethernet кабелей также круто, что есть некоторые фишки для оверклокинга, это то, чего ждешь от премиум продукта. Да и самое главное, память на ней гонится куда лучше, чем на одном из самых топовых гигабайтов. Мне хотелось бы отметить, что сам биос, он тоже намного интереснее и намного лучше, то есть с биоса мотосрока работать намного проще, чем с биосами от некоторых других компаний, но есть и то, что кажется недоработанным. Во-первых, не совсем понятна компоновка платы. Только одна колодка USB 2.0, только один М2 разъем с радиатором. Субъективно, не очень удобное размещение колодок для вентиляторов. Все это в целом как-то не соответствует данному премиум изделию. А при более близком рассмотрении вообще возникает такое чувство, что элементы просто разбросаны по плате. Также непонятно, почему не применили некоторые достаточно удобные фишки, которыми пользуются другие производители. Например, не сделали отдельное управление переключения между основным и резервным биосом. Не интегрировали заглушку в заднюю панель. Не сделали визуальное обозначение цветами колодки передней панели. Или иной способ для быстрого ее подключения. Например, удобный переходник. Не сделали дополнительное охлаждение платы с использованием заднего или переднего кожуха. Или же небольших вентиляторов. Не добавили на тело платы кнопок для сброса настроек памяти или банально сброса биоса, что было бы удобно для открытого стенда. В общем ряд вопросов к производителю все-таки остался. Ну и также расположение и количество светодиодов подсветки вызывает желание или убрать их совсем, что было бы в принципе неплохо, или добавить больше света, потому что сейчас это некий промежуточный вариант. Однако при всем при этом сказать, что плата плохая или что она хуже конкурентов нельзя. Она обеспечивает прекрасный разгонный потенциал как для процессора, так и для оперативной памяти. Это то, что от нее требуется в первую очередь изготовлена она качественно и все таки имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами поэтому единственный вопрос лишь в том насколько ее преимущество, ее внешняя эстетика и компоновка соответствуют вашим представлениям об идеальной материнской плате вот собственно и все наверное что я бы мог вам сегодня рассказать ссылка на данную плату на сайте Е-каталог и Computer Universe будет в описании чтобы если она вам понравится вы могли ее приобрести. но ну, а если видео было для вас полезным и информативным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите на колокольчик, чтобы быть в центре событий. Также у нас сейчас есть инстаграм-канал и страница вконтакте, где вы можете задать какие-то вопросы автору и узнать у грядущих видео. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!